Значит, сегодня, 4 июля 2018 года, господин Беликче Андрей закончил у нас э, программу «Целостность и частность». Правильно? Да. Вот твой сертификат Андрей, держи. Поздравляю Спасибо. тебя. Спасибо. Пожалуйста, заходите еще. Скажи Привет. мне, пожалуйста, э, что произошло на этой программе? Что изменилось там? На этой программе… Можно сказать, что пересмотрел часть своей жизни, ага. э, пересмотрел то, что я до сих пор делал не так. То есть до сегодняшнего дня было что-то привычное для меня делать по-другому. Ага. С э, того времени, как я начал обучаться на этом курсе целостности, и честность, ага. я начал смотреть на все совсем по-другому, то есть как оно, по идее, в принципе должно быть. Но, э, я эти принципы до, до начала курса, я их не знал, поэтому для меня они казались привычными и такое ощущение, что они так и должны были быть, потому что uh -huh. до этого их никто не говорил. Uh -huh. То есть я начал свои действия направлять на выживание того, где я нахожусь, разницы нет дома, в, в, в какой-то группе, где бы я ни был, я всегда смотрю для того, чтобы это общество оно выживало. Это в первую очередь. Uh -huh. Вторую очередь я как бы научился, чтобы не делать оверты ты, не делать никаких неэтичных, э, дел, не, да? неэтичных дел, да, да, не нарушать каких-то кодексов, не нарушать каких-то договоренностей, которые я договорился с своим или коллегой, или просто с другом, или в семье. Допустим, если я дал обещание, значит я это обещание должен сделать. Или, допустим, если не получается, то передоговориться угу. и как бы. Э, то есть начал это делать совсем по другому. Э, скажу, что действительно это очень круто, потому что чувствуешь себя невиноватым перед кем-то, чувствуешь себя очень свободным. При общении ты знаешь, что никто против тебя ничего не имеет, потому что ты, если да что-то не получилось, ты об этом сказал, просто передоговорился. Угу. Вот. Скажи мне, пожалуйста, да. вот, а вот в отношениях с другими людьми, что тебе поменяло сейчас, как сейчас? Получилось так, что я начал быть более требовательным к себе угу. и начал более чуть быть требовательным по отношению к окружающим то есть допустим на работе начал быть требовать на тому чтобы допустим работники не опаздывали на работу если наверное, даже опоздали учить как правильно допустим делать так чтобы они если получилось опоздать, то пусть, допустим, пере, э, передоговариваться. Никто не сегодня не застрахован, дороге может случиться всякое. Ну да, совершенно. Да, верно. То есть вот это начал у себя применять. И угу. действительно это как бы и э, с кем я это уже применял. То есть угу. они понимают в этом, что от этого толк есть. Хорошо. А скажи мне, пожалуйста, вот люди, которые живут и находятся в твоем окружении ежедневно, что они сказали о, о тебе, что они говорят сейчас о тебе, о том, что происходит? Ну, скорее всего они чувствуют как бы более уверенного человека перед собой видят. Угу. Тот, который дает обещание их выполняет. Круто. Да. А И вот у это... меня один есть вопрос к тебе, да. кстати, по, тоже по этому поводу. Ты у нас сейчас проходишь не первый курс, но как бы, ты у нас обучаешься. Скажи мне, пожалуйста, вот в, рабо... в обучении в нашей компании, что ты увидел такого необычного или особенного, что ну, раньше ты не понимал, может быть, что-то у тебя получается сейчас по-другому как-то? Что происходит? Что происходило? ну я скажу что что при прохождении курса э, если даже мне что-то по мере как продвигается учеба курса если мне что-то непонятно мы не продвигаемся вперед пока я не допустим разъясню данные именно случаи данные допустим или слова угу. или полностью не, не, не будет ясна мне вся картина и после этого мы начинаем идти вперед. То есть мне это больше всего нравится, то, что не проходим, как есть выражение, галопом по Европе, uh -huh. идем конкретно по, по каким-то случаям, по каким-то примерам, те, которые происходили лично в моей жизни, а не в чьей-то, или, допустим, как это написано где-то в книгах. Uh -huh. То есть вот это мне очень сильно нравится. То есть тот курс, который я проходил раньше, uh -huh. это называлось причины подавления. подавления да, и сейчас целостность и честность, то есть они имеют какую-то даже, можно сказать, что последовательность. Угу. Хорошо, угу. хорошо. Спасибо, что рассказал Андрей, спасибо за то, что ты обучаешься у нас. Желаю тебе успехов в своей, твоей личной жизни и работе, ну и вообще везде, где бы ты ни жил, по всем направлениям твоей жизни. И Ждем тебя еще раз на следующий курс. Спасибо огромное за ваши курсы. Пожалуйста. Желаю, чтобы вы как бы обучали тех людей, которые именно нуждаются в этом. И спасибо большое. Пожалуйста, применяй.